всем привет! Итак, в сегодняшнем обзоре электробокс для рыбака и охотника. Версия стандарт. Начнем снаружи. На бокс используется разъем 20 для подключения к лодочному мотору, для его зарядки при движении. В этой версии бокса имеется разъем на 4 пина. То есть для чего 4 пина? Два из них это плюс-минус, один идет на тахометр, один идет на датчик температурный от мотора. Но впоследствии его решено было не ставить, и, соответственно, этот провод идет как запасной для чего-либо. Поэтому используется разъем на 4 пина. Далее кнопки. Кнопка красного цвета, кнопка включения при зарядке от мотора в движении. То есть, когда мы начинаем двигаться в режиме глиссирования, там на полном газу, подключаем электробокс через кабель питания к мотору и, соответственно, включаем кнопку. Зарядка пошла. Синяя кнопка. Синяя кнопка отвечает за управление правой частью электробокса. То есть в правую часть у нас входит вольтметр, зарядка USB. 3,1 ампера 5 вольтовая и зарядка usb также 5 вольтовая но один порт на 1 ампер второй порт 2 и 1 ампера они обе с подсветкой то есть в темное время суток не промахнется никто следующее идет розетки здесь парная розетка на 5 вольт и вторая розетка на 12 вольт. Давайте замерим. Пятивольтовая одна пара. Вольтовая вторая пара. И 12-вольтовая третья пара. И для чего они используются? но логично. То есть 5-вольтовая розетка может использоваться для различных фонарей. Типа кемпинговый фонарь, освещение лагеря, стоянки, в лодке, в избушке, в любом удобном месте. То есть фонари. Подобного типа. То есть в данном случае фонарь уже имеет длину кабеля, силиконовый кабель, длину он имеет 5 метров. И, соответственно, два разъема типа банана. То есть подключаем разъем и включаем. Данный светильник освещает очень хорошо, и его достаточно будет одного, допустим, даже для избы. Ну, где-то в 9-10 квадратных метров. То есть его хватит. свете достаточно ярко. Далее. В версии стандарт также присутствует прикуриватель. Ну, его назначение всем понятно, да? Но он также может использоваться еще для дополнительных устройств, которые вставляются в USB разъем. Это могут быть расширяемые модули USB. <coughs> То есть, по факту, их может быть уже не 4, а 8. В принципе, USB адаптеры любые сюда можно вставлять. Разъем прикуривателя универсальный. Включаем прикуриватель. Видим, проседает у нас сразу напряжение. Ждем пока нагреется и посмотрим. Нагревается он чуть-чуть медленнее, чем автомобильный прикуриватель. Точнее, чем прикуриватель, стоящий в автомобиле. Но эта разница буквально там секунд 10, не более того. предкуритель нагрелся при желании даже можно поджечь костер сделать касаемо правой части это версия стандарт вот такая вот модификация <coughs> то есть доступны также варианты изменения не всем удобно размещение этих устройств с правой стороны это можно сделать слева с правой стороны оставить место как вот в этом варианте, под кабеля, сюда можно положить диодную ленту, смотать ее в рулончик и здесь сделать, оставить. Также сюда можно положить спички, зажигалки, ну, что угодно, фонарь, то есть, любое устройство. Далее, тахометра пока нет, под него здесь отверстие, то есть, я тестировал бокс на моторе. И чтобы не мотались не работал счетчик моточасов, я его просто снял. То есть выглядит он следующим образом. Устанавливается тахометр. Вот этот он постоянно. Он поплотнее немножко садится, чтобы показать. Высота установки тахометра ориентировочная будет вот такая. То есть не на полную его высоту, да. Можно и так оставить, то есть это по желанию, но, на мой взгляд, вот такая его установка будет намного практичнее, то есть он не будет мешаться практически вообще. По поводу тахометров, их может быть несколько видов, то есть первый вид это тахометр такого типа, как заявляет, что он не разборный, но вы сами видите, он вполне разборный, то есть отсюда выпаивается батарея трехвольтовая, которая идет уже в нем встроенная и соответственно подключается элемент питания 18650 вот такого типа и вставляется соответственно сюда И тахометр уже подключается непосредственно к этому элементу питания. Но имеет в резерве также параллельно подключенную 5, вернее, 3 батарейку. На случай, если все-таки этот аккумулятор когда-нибудь сядет, то можно без потери данных, без сброса счетчика, да, спокойно его снять и зарядить. То есть, если с этого тахометра снимается батарейка, да, в принципе, с любого тахометра, то он обнуляется. Это все знают, все понимают тахометры бывают еще и вот такого типа со съемной крышкой ладно ну, рукой я сейчас не сниму неудобно просто она очень плотно прилегает но суть такова что здесь можно заменить батарейку то есть этот тахометр он запаянный крышка у нее заклеена и чтобы заменить батарейку ее надо выпаивать то здесь Придумано немножко по-другому, то есть здесь снимается вот эта вот верхняя часть и меняется батарейка. Но, опять же, при замене батарейки мы потеряем все данные, счетчик, вернее, тахометр обнулится. Поэтому параллельно ставится вот такая батарея 18650. Емкость у них бывает, по крайней мере, я ставлю емкость разные, там 2,4-2,6 А, все они на 3,7 вольта. Еще тахометр бывает круглого типа. Они одновременно отображают диапазон моточасов и километраж, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть они круглого типа, типа вольтметра. Чуть-чуть, может быть, в диаметре, там, на несколько миллиметров в более. Его также можно ставить в это место, вот просто оно, отверстие будет круглое, и он практически заподлицо будет, как и в данном случае с вольтметром. Касаемо внутреннего убранства ящика. То есть <связать> все надежно приклеено, ничего не отвалится. Также подключение идет через предохранитель. 10 А это от мотора. И уже пошло на, общую, на общие кабеля. Аккумулятор имеет жесткое крепление из алюминиевых уголков к самому корпусу ящика. То есть, он не катается здесь, не прыгает. Ну, в общем, он не выпадет. Закреплен достаточно, достаточно жестко. Также в данной версии электробокса мы имеем зарядку дополнительную от сетевого адаптера 12 вольтового на 200 миллиампер. Но, скажу сразу, при такой зарядке вы будете заряжать электробокс минимум 2 дня с разряженными аккумуляторами то есть очень долго это происходит вот именно с таким адаптером есть много разных вариантов для зарядки то есть там и sonar и узм в общем их очень много и подобрать по параметрам в принципе зарядное устройство для себя не очень тяжело можно даже использовать элементарное универсальное зарядное для ноутбука где регулируется вольтаж Стоит она в принципе недорого, там, если поискать где-то в, в, ну, в пределах полутора-двух с половиной тысяч. В зависимости от модели, от его характеристик. А, далее также <coughs> здесь индикатор заряда батареи. То есть про него сразу хочу сказать. Когда вы подключаете зарядное устройство в сеть, либо от мотора заряд, сразу доходит до 100%. То есть это говорит о том, что заряд идет. Ну и соответственно по стечению определенного времени да вы там двигаетесь на моторе идете там вверх допустим по реке час-два и у вас там включили у вас заряд был 50 процентов то есть он вполне себе может зарядить в зависимости от вольтажа и ампеража выпрямителя который стоит на моторе он может заряжать либо быстро либо медленно в общем тут надо смотреть какой выпрямитель но в этом случае когда вы отключите зарядную либо заглушите мотор у вас покажет именно ту цифру заряда которая уже успела его принять в этом индикаторе также присутствует подсветка подсветка работает 15 секунд то есть сама она не включается то есть вы ее включили нажатием кнопки вот здесь расположенной она отображает индикацию ровно 15 секунд и потом гаснет сама в принципе достаточно удобно сделано вариантов индикаторов тоже несколько в наличии пока нет показать, другие есть только такие но смысл у них в принципе у всех одинаковый по поводу индикации отображения <coughs> но в принципе ну вольтметр понятно то есть мы включаем правую часть <coughs> кнопкой включения и у нас загорается индикация и показывает текущий вольтаж также он будет меняться при зарядке, допустим, вот если сейчас подключим этот блок питания, да? Вольтаж будет постепенно расти. В данном случае процентное соотношение будет ползти еле-еле. И постепенно будет нарастать потом будет 85, 86 потому как 200 миллиампер для параллельно подключенных двух аккумуляторов на 12 вольт имеющих общую емкость 14 ампер это очень маленький ток заряда из-за этого он будет заряжать очень долго и нужно, и неудобно все эти детали <coughs> входят уже в комплект в принципе на сайте все доступно расписано, объяснено также в комплект уже входят а, разъемы 20 и 16 Я уже ранее говорил, 20 ставится в электробокс, 16 разъем ставится в мотор. Почему 20 не поставить разъем в мотор? По одной простой причине, потому что придется растащивать посадочное место. Либо штатное дополнительное, либо вместо штатной розетки ставить 20 и, соответственно, придется растащивать. С трудом верится, что вы будете делать сами это, потому что как бы, есть там трудности с этим делом. И, соответственно, все разъемы имеют защитные резиновые колпачки. Это все идет в комплекте. Далее, по поводу... Ну, по поводу работы USB-портов, в принципе, сомневаться не стоит, потому что прежде вообще, чем их ставить в электробокс, я их изначально проверяю. Но можно проверить. Взять, допустим, кабель. И попробовать на планшете. заряд пошел ну, в принципе <coughs> на 3 амперном э, порту он зарядится очень быстро но как это отразится на аккумуляторе планшета я не знаю скорее всего не очень хорошо потому что он рассчитан на ток до 2 и 1 ампера поэтому рекомендую те вещи заряжать которые опи в описании существует до да, какой максимальный ампераж на них идет зарядки то есть соответственно теми портами заряжать, а в данном случае там здесь может быть камера, ну в принципе я думаю проблем не должно быть с зарядкой, ну с батареей именно устройств, то есть он перегревать не перегреет. Ну а сейчас проверим светильники. Покажу, какие есть, для чего они могут понадобиться. Ну, в принципе, для чего, это понятно, для освещения. Но их, скажем так, варианты покажу. Ну, и так, спустя примерно 2 часа решил все-таки подождать немножко и показать, как идет заряд от подобного блока питания. То есть, уже напряжение 12,8 Вольта процентное соотношение по зарядке 92 процента но это надо учесть что эти аккумуляторы практически заряжены то есть изначально они <coughs> имеют напряжение в 13 и 1 или 2 вольта по моему итак далее по поводу светильников Какие могут быть светильники приобретены вместе с электробоксом в наличии? Они все идут отдельно в комплект, они не входят. Просто показываю, что есть. Может быть вы их сами где-то найдете. Может быть, закажете вместе с электробоксом. То есть это дело ваше. Первая. Вот такая вот диодная полоска, состоящая из 28 маленьких диодов светит очень ярко то есть ее также может быть одной вполне достаточно для освещения в избе, в палатке тем более для освещения лагеря если на дворе уже ночь для освещения лодки внутри когда вы на ночной рыбалке то есть этого за глаза будет одного вот этого светильника он 12 вольтовый, подключаем его к 12 вольтам <coughs> Соответственно, соблюдаем полярность. Потребление, в принципе, у него небольшое. Если сравнивать с этим светильником, он потребляет меньше. Где-то в пол раза. Так, следующий светильник. Вот такого типа таблетка. Таблетка имеет 9 диодов. Она 12 вольтовая также. Светит. В принципе, тоже ярко, но для освещения избы рекомендуется хотя бы две их. То есть, поместить, ну, друг от друга, на расстоянии метра, под потолком, естественно. И вам будет достаточно светло. В данном случае это теплый свет, есть еще холодный. Эти таблетки, светильники, потребляют еще меньше, чем даже диодная лента. И, в принципе, не греются. Но есть корпуса, правда, не бывает довольно редко в наличии. Но есть корпуса под эти таблетки квадратного типа, небольшие, по размеру где-то стахометр то есть можно заказать уже в корпусе эту таблетку соответственно она будет туда встроена и видно будет только диоды и с нее соответственно будет разъем выходной сейчас я покажу какого типа Вот такого формата будет разъем то есть мама папа ну и соответственно на корпусе предусмотрено крепление его можно подвесить под потолок вот таким образом да здесь располагается диоды и подключили надо будет только сразу указывать длину кабеля какая будет необходима Потому что под ноги вы себе электробокс Естественно не поставить, И надо понимать, что кабель пойдет где-то по полу да, Потом поднимется по стене и к потолку О, Так как избы бывают разные Бывают с высотой потолка и в 3 метра А бывают избушки мини То есть высота потолка Что голову подгибаешь Где-нибудь метр шестьдесят Ну ладно, это уже Отвлеклись немного По поводу от таблеток Возможно приобретение их в таком виде, то есть они в упаковке идут, либо в корпусе встроенном. Так, ну и по поводу этого светильника я уже сказал, они также могут быть заказаны отдельно. Либо они будут запаяны в блистере, либо заказывать уже с проводами есть с разъемами для подключения а банан. То есть, если в голом виде заказа, соответственно, это будет подешевле, с проводами и с разъемами, это будет подороже. Но не сильно дорого. Касаемо... А! Это светильник 5 вольтовый. Касаемо других всяких гаджетов, скажем так, да? Которые могут пригодиться. Это насос. 12-вольтовый насос, браво. Я использую 80-ку, то есть, его, он идет 10-амперный. В принципе, эти два параллельно подключенных аккумулятора вполне себе с ним справляются. То есть, я его использую как для предварительной набивки давления в лодке, и использую его для сдутия лодки. То есть, когда лодка помыта, уже чистая, когда уже рыбалка окончена, все, вы на берегу, и, соответственно, верхнюю часть мы вставляем разъем, вот этот переходник. И я его сдуваю, то есть лодку этим насосом сдуваю, чтобы она легко сложилась в штатный заводской конверт, в свой. Потому что бывает так, что сам ее не сожмешь очень плотно, да, за раз это может не получиться. И приходится время терять, а в принципе с этим насосом удобно. Насос также подключается в 12 вольт в розетку. Ну и соответственно. <связь> Уже включаете и пользуетесь. Очень удобная штука. Раньше пользовался просто насосом, качал, качал очень долго, тоже нудно, теряешь время. Если рыбалка планируется вдвоем, можно помощника оставить у лодки и пусть он качает. Ну, просто, грубо говоря, держит насос и все. И переставляет его в другие клапана, в другие отсеки накачивать. А сам пока уже разбираешься с оборудованием, с заполнительным к лодке таскаешь. Ну либо, если один, также его вставил в клапан, включил, пошел таскать вещи и так далее. То есть удобно. Также, кто пользуется палатками, я очень зачастую вижу людей с палатками, с матрасами. В принципе, я и сам такой. То есть использую и палатку с матрасом с надувным. То в этом случае он очень хорошо пригодится для матраса. То есть чтобы не стоять, не качать матрас, который идет. 2 на метр 60, да, для палатки для трехместной, ну, в моем варианте. То есть, очень удобно накачать матрас и потом добить ножным насосом дрова 9, допустим, да, до его рабочего давления, там, буквально за минуту это может произойти. Вот, так, ну, в принципе, все рассказано. А, ну, давайте еще вот диодная лента есть стандартная диодная лента 12-ти вольтовая, сейчас мы ее подключим также на ленте <coughs> не забывайте про полярность, если вы будете ее подключать она имеет полярность плюс-минус Тоже светит достаточно ярко, даже если при стоянке, да, ну в лагере вы стоите. И, ну, во многих местах бывает, как типа беседки. Ее растянуть в беседке под потолок, и света вам хватит за глаза. Если вы еще повесите такой обычный кемпинговый фонарь, да, вот вместо ленты, то он, в принципе, тоже ярко будет освещать. На мой взгляд, даже может быть практически вот этот вот фонарь будет повесить под потолок нежели вот эту ленту лента в принципе <смех> тоже под заказ заказывается кратным метражу но по характеристикам там что будет по наличию есть как бы и холодный и теплый свет <смех> я сомневаюсь что вам нужна будет какая-нибудь мультилента в которая красная, синяя зеленая там все цвета радуги Поэтому в основном стандартный вид. Теплый белый, холодный белый. В принципе, и все. По поводу стоимости изготовления. Стоимость изготовления стандартная 2000. То есть, остальная вся сумма складывается из его комплектующих. Комплектующие, если ставить откровенно фуфлыжные, то смысла делать этот электробокс вообще не будет. Потому что у вас будет из строя выходить либо все попеременно, либо все сразу. Это касается и разъемов, и кнопок, и самих устройств. Да, есть более дешевые вольтметры. Там можно их заказать. Они порядка там где-то 120 рублей будут. Но такой вольтметр уже был единожды. И проработал он ровно полчаса. Потом просто потух. Я даже не стал вскрывать его и смотреть. Просто вытянул помойку и все. По поводу разъемов та же самая история. Можно брать более дешевые. Но сколько они прослужат и как они будут заряжать, остается загадкой. Эти разъемы уже я вскрывал, проверял, смотрел, как они сделаны внутри. У них все хорошо пропаяно. Ну и, соответственно, качество изготовления намного лучше. По поводу розеток. В принципе, они все одинаковые, вот эти розетки. Единственное, на что я обращаю внимание, когда да, я их заказываю, это на то из чего они изготовлены, то есть каким покрытием. Откровенно дешевые фуфловые розетки, вот была одна розетка однопарная, то есть у нее там покрытие внутри было, оно просто ногтем заскапливалось. Ну, соответственно, надо понимать, да, что с ним будет там через какое-то определенное время. А, по поводу прикуривателя также, то есть э, есть куча вариантов, есть э, это самый оптимальный прикуритель с иномарки соответственно его разъем и сам прикуриватель есть советские с жигулей они большие по высоте немного больше но в принципе они не выпирают за верхнюю часть но их минус в том что они греются очень сильно корпус у них и вот внизу где вот этот пятачок там есть олово оно просто расплавляется это как была болезнь 10 лет назад так она и до сих пор делается Итак, подведем итоги. Стоимость изготовления ящика 2000 рублей. Все остальные комплектующие, это уже за одни деньги. Но стоимость уже идет полная. Это просто я называю, чтобы вы понимали. Еще раз вернемся к моменту комплектации, чтобы не было путаниц. Я сразу скажу, что входит в комплектацию за эту сумму. Сюда входит сам корпус. Размеры его указаны в описании. Сюда входит два разъема. Один двадцатый, один шестнадцатый. Они имеют и папу, и маму. То есть у каждого из них есть ответная часть. Вот этот разъем 16. 4 четырехпиновый, он имеет ответную часть, которая входит в комплект, который вы ставите к себе в мотор. И разъем 20, который... Подключается к электробоксу. И, соответственно, также имеет ответную часть, которая, которая расположена здесь. Далее в комплект входит два переключателя пыли влагозащищенных: один красного цвета, один синего цвета. Красный у нас отвечает за включение при зарядке от мотора. То есть, чтобы пошла зарядка, мы включаем клавишу. Пошла зарядка на мотор. Вторая кнопка отвечает у нас за правую часть с устройствами. Они входят в комплект. Вольтметр. Также входит в комплект. USB на 3,1 А также входит в комплект. И имеет сверху вот такую резиновую крышку. Розетка парная, 5-вольтовая, но она не обязательно может быть 5-вольтовой, она может быть изменена по вашему желанию. Здесь можно сделать 12 вольт, на этой розетке 5 вольт, то есть это все меняется. Также входит в комплект. Данная розетка одна парная, входит в комплект. Еще одно устройство USB на 1,2 Ампера, ой, вернее на 1 ампер и на 2,1 Ампера, также входит в комплект. Прикуриватель также входит в комплект. соответственно, крепление аккумулятора к корпусу уже идет в комплекте. Все провода, все подключения, все идет в комплекте, уже готовый монтаж сделан. Также идет в комплекте дополнительное гнездо для зарядки от сети 220 вольт стандартного типа. С ответной части она идет. То есть, возможно, какой-то ваш там аккумулятор, да, вернее зарядное устройство, <coughs> будет иметь другой разъем. К нему в комплекте идет такая ответная часть. То есть, вы можете просто переделать свой разъем, если он у вас не подходит. Она идет в комплекте, это ответная часть. Соответственно, индикатор напряжения заряда аккумуляторов тоже идет в комплекте потом корпус для батареи 18650 также идет в комплекте уже здесь в боксе также в комплекте идет э, стабилизатор напряжения на 5 вольтовый ну в принципе все устройства которые я показал все идет в комплекте все остальные позиции идут под заказ отдельно за отдельную стоимость это вот допустим батарея 18650 это светильники кемпинговые светильники лента диодная и вот эти светильники тоже вот такого типа это все отдельно это все под заказ тахометр уже идет в комплекте тахометр идет в комплекте обычного типа То есть он предназначен для двухтактных двигателей и для четырехтактных. Описание тоже будет. Мануал по его использованию. Также идет инструкция по нему в комплекте. От чего можно отказаться при выборе, при заказе электробокса? Отказаться можно от следующих моментов. От батареи. Можно исключить ее из заказа. Это доступно, когда вы оформляете заказ. Ее можно исключить. Возможно, они у вас есть, а они вам просто не нужны можно вычесть. Можно вычесть два аккумулятора. Скорее всего они тоже у вас могут быть. Вы их тоже можете из заказа вычесть. Можно исключить из заказа тахометра. Под него будет сделано отверстие, да, технологическое, но вы поставите потом сюда свой, если он у вас есть. Ну и соответственно, сами его приклеите уже. Из него будут выходить из этого тахометра, соответственно, провод. И вам надо будет сделать здесь подключение к основному проводу, который будет идти от двигателя. Ну и соответственно в двигателе также тахометра, если у вас там не сделано, надо будет к бронепроводу, от свечного провода, примотать провод от тахометра. И задача по распайке, подключение дополнительного элемента 18650 уже будет вашей задачей. То есть вам придется скрывать все это дело и самому паять, это если вы отказываетесь от тахометра остальные все позиции они остаются в электробоксе и исключить их нельзя итак по поводу версии электробокса стандарт то есть я уже сказал что и как планируется еще одна версия мини то есть для одного участника с форума. Версия мини будет отличаться, ну понятно, да, из названия мини, то есть сам корпус будет в два раза меньше, в нем будет один элемент питания общий на 12 вольтовый на 7 ампер, в нем будет штатный разъем двухпиновый на 20 и соответственно ответная часть в мотор на 16, также на два пина будет одна общая кнопка включения. Uh, будет один разъем <coughs> парный usb на 1 и 2 и 1 ампера будет одна розетка 5 вольтовая будет одна розетка 12 вольтовая будет прикуриватель возможно конфигурация поменяется то есть это все будет еще обдумываться обговариваться как оно будет выглядеть какие финишные будут пожелания от него и так далее. То есть, пока это в процессе. На данный момент под заказ изготавливается именно эта версия стандарт. Если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их на соответствующем разделе сайта, раздел отзывы. Там можете спокойно спрашивать, писать, комментировать. Либо вы можете просто позвонить и поинтересоваться. Многие из комплектующих есть наличие, но учитывая некоторую специфичность <coughs> позиций, то есть они не всегда бывают наличие, и придется их заказывать. То есть в этом случае придется ждать. Срок изготовления зависит от наличия комплектующих. И, соответственно, зависит ну, еще от поставки этих комплектующих, да, которых может и не быть. Они могут э, прийти за две недели, могут прийти за полтора месяца. То есть, здесь мы зависим от нашей почты. Либо от э, перевозчика, от транспорта компании. Вот. По поводу доставки. А, также отправляется в любой регион нашей необъятной могучей Родины. Учитывая само изделие, что оно пластиковое, рекомендуется... Делать доп-короб, заказывать дополнительную упаковку у перевозчика. Стоит она, в принципе, не больших денег, там рублей 250, по-моему, 300, но это практически стопроцентная гарантия, что он доедет целым, и нигде на него ничто никто не положит, тяжелый, и его не сломает, не треснет и так далее. Поэтому рекомендую все-таки заказывать доп-упаковку. На вопрос, можно ли ее сделать самому, да, можно, если на это будет время. Если на это времени не будет, то, соответственно, ее лучше заказать будет у перевозчика транспортной компании. В принципе, все. На этом обзор закончен. Всем пока. До встречи.